Так, мы переместились в горную часть Чечни. И сейчас находимся в Веденском районе. Ведено, как я поняла. И идем еще на один родник. К сожалению, очки дома забыла. И против солнца не вижу, что я снимаю. Но должны краски получиться очень красивыми. Идем еще к одному роднику, где помимо воды... Есть еще памятник местному Робин Гуду, как сказали. Который в стародавние времена отбирал всего богатых, проезжающих мимо. И отдавал своим улицам бедным. А, ну вот он сразу тут огорожен. А, там конь есть. Ой, я тоже хочу такую фотографию. Так, сейчас дойдем, попробую там еще без людей снять, если это получится выходной день, очень много людей, очень много групп, которые сюда заезжают, чтобы поснимать водички. Падочки. А, ну нормально он течет. Можно и руки помыть, и попить, и водички набрать.